Всем привет! С вами снова Макс Репьев и сегодня мы с вами посмотрим вот этот замечательный дом, который находится всего лишь в пяти минутах езды от Сириуса, который расположился на шести сотках земли, имеет 215 квадратных метров площади, бассейн, баню, лужайку, парковку и находится он в закрытом коттеджном поселке. Поехали! какой же дом без участка поэтому мы начнем с него здесь у нас бассейн с противотоком с гидромассажем с подогревом напротив него баня вот такая лужайка есть шезлонги и как вы заметили что ландшафт уже полностью сформирован дом уже в жилом состоянии 4 года деревья высажены они уже прижились они большие и здесь действительно очень приятно проводить время кстати давайте поговорим с вами про коммуникации как вы видите здесь есть желтая труба в дом заведен газ 15 кВт света, вода, в общем, все, что как положено, все здесь есть. По самому участку, кстати, еще есть вечерняя подсветка, автополив. То есть не нужно заморачиваться, выходить. Но единственное, что, конечно, нужно постригать газончик, чтобы все это было действительно в красоте и в обилии. Мы находимся сейчас с вами на задней территории самого дома. Здесь, как я уже сказал, есть вот такая лужайка. Есть терраса 45 квадратных метров, верхняя терраса 35 квадратных метров. Давайте с вами обойдем дом снаружи, посмотрим, как он выглядит с той стороны. И уже будем заходить внутрь, рассматривать его внутреннее убранство, а оно действительно здесь хорошее. Кстати, с правой стороны от меня сейчас находится хозблок, котельное оборудование, там все расположено. Не будем туда заходить, тем не менее, оно там есть, знаете. Вот такая у нас придомовая территория с этой стороны. Парковочка для машины, въезд в сам дом и красавчик, который лежит здесь здесь у нас основной вход в дом но я думаю что мы с вами будем заходить с другой стороны и перед домом у нас вот такая еще луджайка с формированным ландшафтом с высаженными деревьями смотрится это все действительно очень хорошо с этой стороны у нас также подходная часть к самому дому. И мы, по сути, с вами сделали вот такой круг. И сейчас выходим на террасу. На террасе вы можете почитать книжку, попить кофе, потому что здесь у нас прямой выход с кухни. И также есть еще вот такое кресло, на котором также можно летом скоротать вечерочек, почитать книжку, просто понаблюдать, как бегают ваши дети на этой лужайке. Просто посидеть. Пойдемте внутрь теперь. И мы с вами специально зашли не с главного входа в дом, а зашли именно с террасы для того, чтобы вы поняли основную концепцию. Что здесь вы, конечно, можете со всей своей семьей пообедать. На том месте вы можете посмотреть какое-то домашнее кино, насладиться камином. А здесь вы можете приготовить еду для всего вашего большого семейства. А, на самом деле, очень правильное решение, что гостиная... Отсечена от самой зоны кухни И здесь еще есть вот такое хозяйственное помещение Где вы можете хранить Любого рода приправы, воду Ну и остальные Ваши кухонные нужды, да и не только кухонные Выходим снова на кухню Выглядит она вот так Большой стол, камин Хорошие удобные диваны, кресла Но атмосфера действительно создается Очень уютная, такая прям семейная И на первом этаже у нас расположена Только кухня-гостиная Здесь еще есть гостевой санузел вот так он выглядит на первом этаже. Он небольшой, но тем не менее функциональный. Его будет вполне достаточно. И в этом углу дома у нас расположился кабинет. Выглядит он вот так. То есть спокойно можно изолироваться. никто вам не будет мешать. И вы здесь занимаетесь своей работой. Можно даже отдохнуть, прилечь. Если работа действительно глобальная, и вы не хотите, чтобы вам никто мешал, то эта зона действительно очень хорошо для этого подходит. Также на первом этаже... С основного парадного входа встречается у нас вот такая гардеробная зона. То есть можно раздеться-разуться, ну и уже далее подняться на второй этаж. А второй этаж у нас представлен тремя спальнями. Пойдемте их посмотрим. Начнем мы обзор с основной мастер-спальни. Она, по сути, занимает 4 дома. Действительно большая, хорошего размера. Двуспальная кровать, все необходимые спальные принадлежности. Ну и, конечно же, собственный санузел хорошего размера. Выглядит он вот так. Здесь душевая кабина, все туалетные принадлежности. Далее, по ходу движения, пойдем с вами на левую сторону. Здесь мы с вами встретим большой гардероб, отдельно стоящий. Далее, по ходу движения у нас будет спальня поменьше. Эта спальня проектировалась для ремека постарше. Здесь также двуспальная кровать. Все спальные принадлежности, небольшая софа и проходной санузел, который выведет нас в детскую комнату. Душевая кабина, все туалетные принадлежности. И мы здесь проходим с вами в детскую комнатку. Она самая маленькая на этом этаже, но тем не менее все необходимое в нем есть. Есть стол, кровать и вот такие детские принадлежности. Плюс отсюда есть выход на террасу, где вы спокойно можете постелить вашим детям какой-то мягкий ковер и здесь они у вас будут спокойно играть. Кстати, солнце после двух часов уже уходит на другую сторону, здесь создается тень, поэтому солнечного удара никого не будет. Эта терраса у нас 35 квадратных метров, она вот такая зелененькая, также есть автополив, то есть никакой проблемы с уходом здесь не будет. Мы с вами, в принципе, посмотрели основную инфраструктуру дома. И давайте, пока я спускаюсь вниз, напомню еще раз вам, что здесь есть. Кстати, чуть не забыл. Здесь есть еще мансардный этаж. Он не отделан. Площадь 35 квадратных метров. Можно там сделать полноценный третий этаж, игровую, кинотеатр. Никакой проблемы нет, если в этом есть необходимость. Так вот, еще раз вам напомню, что здесь у нас 6 соток земли. Бассейн с подогревом с противотоком. Есть сауна, хороший ландшафт, закрытый коттеджный поселок. Сам дом у нас 215 квадратных метров. И на сегодняшний день он полностью с ремонтом, с мебелью и с техникой, стоит на сегодняшний день 78 миллионов рублей. И для Сочи именно в 5 минутах до Сириуса езды по исключительно ровной поверхности, по хорошим дорогам, со всей инфраструктурой, которая здесь есть, ну как бы в Сириусе есть абсолютно все, и 5 минут до него ехать, это абсолютно адекватная цена, и это действительно очень хорошее предложение, которое мы рассчитываем, что уйдет в течение месяца. Поэтому, если вам интересен этот дом, то вы спокойно можете обратиться по ссылочкам внизу в описании к этому видео, и наши менеджеры выйдут с вами на видеосвязь, расскажут более подробную информацию по этому дому, по коммуникациям, по расположению, по каким-то отдельным деталям, которые вас интересуют. А здесь их действительно много, как вы видите. И если вы, например, находитесь не в Сочи и не планируете в ближайшее время прилетать, то даже возможен видеопоказ. В этом нет никакой сложности. И для этого вам всего лишь нужно обратиться по ссылочкам внизу в описании к этому видео и получить по нему подробную информацию. Он действительно стоящий, он действительно хороший, поэтому, господа, кого он заинтересовал, обращайтесь. Ну и также рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, потому что там информация по нему уже вышла сильно быстрее, чем вы это видите сейчас. С вами был Макс Репьев и вот такой замечательный дом, который находится в пяти минутах от Сириуса. Звоните, пишите. Вам всем удачи, всех благ, хорошего настроения и пока.